На столе стоит стакан, а в стакане таракан. Почему там таракан? У него квартира там. та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает делиться с тобой самой актуальной и свежей информацией по игрушечке Вальхейм. Ну и в данном выпуске я в деталях расскажу и покажу о совершенно всех эффектах, которые могут быть наложены на игрока тем или иным э, способом. Ну а ты пока авантиком поставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну и сразу к делу. Первый эффект это у нас эффект покоя или же отдых он еще называется. Такой эффект можно наблюдать, когда игрок находится в состоянии покоя, то есть сидя и обязательно рядом должен быть источник огня, такой, например, как костер, большой костер, плавильная печь, выжигательная печь и так далее. Также, когда игрок находится под крышей с вышеперечисленными условиями, но уже в положении стоя. Качество этого эффекта зависит от комфортабельной окружающей обстановки, которую игрок создает в своем жилище путем добавления в него мебели, элементов декора, ковров, знамен, факелов, и так далее. Чем выше комфорт при эффекте покоя, тем на более длительное время игрок в процессе получит свой новый баф на бодрость, речь о котором немножко чуть позже. Находясь при эффекте отдыха или же покоя, увеличивается восстановление здоровья плюс 200% и восстановление выносливости плюс целых 300%. Эффект покоя не может быть применен, если игрок мокрый или же горит, а также может быть сброшен, если рядом есть враждебное существо или же если потухнет огонь в костре. У огня от костра есть радиус действия, и если у тебя слишком большой дом, то эффект покоя в дальних углах твоего дома может не применяться, так как радиус огня просто-напросто не достает. Решение, как это исправить, просто поставить побольше костров или источников огня. Ну и при нахождении возле огня с эффектом покоя больше 20 секунд, на игрока вешается следующий эффект под названием «Бодрость». Эффект «Бодрость» позволяет игроку восстанавливать здоровье плюс 50% к базовому значению. Также позволяет восстанавливать выносливость быстрее аж целых на 100%. Получить его можно путем 20-секундного отдыха возле костра, как я уже и говорил выше. Ну и качество этого эффекта зависит от окружающей обстановки для отдыха. При качестве отдыха в 1 пункт эффект бодрости накладывается аж целых на 8 минут. И плюс каждый последующий пункт отдыха добавляет по минуте ко времени бодрости. То есть, например, отдых в 3 пункта даст нам баф к бодрости на целых 10 минут и так далее. Также по заявлению разработчиков под эффектом бодрости все твои навыки растут быстрее на 50%. Так это или нет на самом деле? деле нужны твои практические знания зритель лично я как-то не обращал на это внимание так ли это на самом деле или же нет жду разъяснения от опытных игроков викингов далее поговорим про эффект от костра или же эффект тепла от огня применяется он когда игрок находится рядом с горящим костром плавильной печью печью углевыжигательной печью этот эффект быстро снимает переохлаждение и замораживание игрока а также в 10 раз быстрее устраняет намокание, про которые мы поговорим немножечко попозже. Поэтому не отключайся, смотри это видео до самого конца, дальше будет больше полезной, интересной информации. Если рядом нет враждебных существ, то при нахождении даже на открытом пространстве игрок получит отдых с эффектом один со всеми вытекающими, типа получения бафа на бодрость. Вот так и работает механика с использованием огня. Еще один эффект, это эффект укрытия, и дается он только тогда, когда мы находимся под любой крышей, либо находясь под какими-то валунами в раз. В различных биомах, либо под массивными стволами деревьев и так далее. Укрытие в основном защищает игрока от намокания и если игрок уже намок, то находясь в укрытии включает обратный таймер на эффект намокания, при котором оно со временем исчезнет. А также этот эффект необходим для включения эффекта покоя или отдыха игрока. Далее у нас негативные эффекты. Рассмотрим такой негативный эффект как сырость или же намокание. Оно возникает тогда, когда игрок находится под дождем или же заходит больше, чем по пояс в воду. При намокании игрок хуже восстанавливает Здоровье на целых 25%, процентов, а также хуже регенерирует выносливость на целых 15%. Но зато есть некий плюс в виде сопротивления огню. То есть намокший игрок сразу тухнет, если был случайно подожжен на костре, либо как-то еще. Потому бой с такими врагами, как суртлинги на болотах, гораздо легче, нежели когда они атакуют твою базу в каком-нибудь другом биоме. Но на болотах у нас всегда влажно и сыро, поэтому с, с таким эффектом ты будешь там бегать постоянно. И эффект влажности намокания длится 120 секунд, исчезает когда закончится дождь, либо в укрытии возле огня. Если на игроке висит этот эффект, то он не сможет получить эффект покоя или отдыха, и даже не получится поспать в кровати, пока игрок мокрый. Находясь в горах мокрым, игрок может получить обморожение и будет получать дополнительный урон от ледяных атак драконов. Но это на самом деле очень нехороший эффект, потому всегда старайся его снять, когда это возможно, чтобы быть всегда максимально эффективным в своих путешествиях. Ну и давай сразу же про эффект замерзания и холода, про который я упомянул выше. Такой эффект можно получить, когда игрок недостаточно хорошо одет, идет в биом гора или же при наступлении полной темноты ночью в остальных биомах. Замерзание или холод уменьшает восстановление здоровья на целых 100%, а восстановление выносливости на 60%, а также игрок под таким эффектом получает периодический урон в минус 1 хп за одну секунду времени. А Защититься от такого эффекта можно просто выпив морозостойкую медовуху, или же одеть плащик из локса, быкозавра, или же просто плащик из волка, или же серебряный нагрудник из волча брони. Касательно этого эффекта есть такой нюанс, когда игрок промокший, то эти все способы не помогут, пока игрок не высохнет. Потому не рекомендуется идти в горы промокшим, но если игрок без одного из этих способов и в ненадлежащей броне, да еще и промокший идет в горы, то тогда он рискует еще получить обморожение, про которое сейчас я и расскажу. Эффект обморожения или же мороза полностью обездвиживает игрока. Получить обморожение можно в результате случая, о котором я рассказал только что, ну или от таких врагов, как морозный дракон, или же босс Моудер, он же Матерь. По времени действия обморожение длится всегда по-разному и может сыграть очень злую шутку даже с хорошо вооруженным персонажем. Чтобы снизить шансы на его получение, используя способы, представленные при эффекте замерзания. То же самое, это морозостойкая медовуха, плащики из локса, волка, ну или волчий нагрудник. Ну и давай уже поговорим про эффект «Огонь и горение». Под действием такого эффекта игрок получает различный периодический урон в секунду. Самый сильный эффект можно получить при битве с боссом Яглутом, но также можно и загореться от обычного костра. Огненные монстры-суртлинги тоже поджигают свою цель своими огненными шариками. Время горения в основном около 5 секунд. Броня, щиты, плащи не помогают нивелировать или уменьшить эффект от горения. Единственная защита на текущий момент от огня это огнестойкое вино, которое вдвое уменьшает эффект горения. Горение можно быстро снять, просто погрузив игрока в воду или же попасть под дождь. Во время горения игрок не может получить эффект покоя. Ну еще негативный эффект это у нас яд, который так же как и огонь наносит различный периодический урон и накладывается на разное время, как повезет. Единственное средство против яда это специальная медовуха сопротивления яду, которая режет входящий урон вдвое. Ядом могут заразить существа с биома болот, существо с равнин черный слизняк, а также пчелы. Не забываем про еще один негативный эффект в дегте, который был введен в последнем крупном обновлении Дом и Очаг. Такой эффект может получить, когда мы ходим по черным лужам на равнинах. Они целиком полностью состоят из дегтя. А также, когда в нас стреляют черные слизняки, накладывая на нас эффект замедления на несколько секунд, а плюс отравляют ядом. В том числе, при получении такого эффекта мы еще и получаем уязвимость к огненным атакам. Средств на данный момент, как избавиться и защититься от него, нет. А потому просто нужно ждать, когда он сам пройдет. Ну и еще негативный эффект под названием в дыму, или же копчененький, накладывается на игрока тогда, когда мы находимся в дыму у костра. Печки или еще какого-нибудь источника, который генерирует дым Дым наносит игроку 2 единицы урона в секунду Следующий эффект – эффект на невидимость или же скрытность Его можно получить только при ношении полного сета троллей брони Он дает игроку 25% невидимость от вражеских существ Это значит, что игрок будет менее заметен на расстоянии вражеским мобам Следующий эффект называется «Без потери навыков», который можно получить только после смерти игрока это позволяет игроку не терять повторно навыки при последующих смертях, происходящих в течение 10-минутного отрезка времени с момента последней смерти. Очень удобно, когда вы хотите забрать обратно свой лут из своего надгробия, а вас при этом убивают еще и еще. А потому знай, что если захотел забрать хабар, то беги сразу после смерти прям голеньким и забирай. Навыков ты лишних точно не растеряешь при этом. Из примечаний эффект сбрасывается после каждой новой смерти и начинает отсчет заново. Ну а еще в отличие от других эффектов, он не исчезает при выходе игрока из сессии Только после истечения времени Дальше у нас эффект бег мертвеца Можно приобрести только в том случае Когда вы забираете все вещи Из места вашей смерти из надгробия Длительность эффекта составляет 50 секунд С применением таких дополнительных эффектов Как минус 75% К расходованию выносливости при беге и в прыжках Также наделяет игрока сопротивлением К различным типам физического урона И плюс 10 пунктов регенерации здоровья в секунду Примечание к данному эффекту Если игрок складывает в свое надгробие предметы, то эффект бега мертвеца у нас не активируется. Имейте это в виду для более эффективного забора своих вещей. Фу, ну вроде бы все эффекты я перечислил, которые присутствуют у нас в игре. Прошу не путать ребят со способностями и с какими-нибудь сопротивлениями, которые у нас добавляются уже при иных обстоятельствах. Ну а про такие эффекты, как применение силы древних, а также про различные сопротивления я скорее всего расскажу в своем следующем видеоролике. Но я более чем уверен, что что-то я здесь доупустил, да поэтому самые наблюдательные зрители, пожалуйста, упрекляйтесь Прикните меня в том, что я пропустил, назовите мне те эффекты, которые я не указал. Я, конечно же, исправлюсь и в следующих своих видосах эти, эти все эффекты и другую информацию какую-либо я опубликую. Также пиши мне, предлагай в комментариях, в какую бы ты хотел, чтобы я игру поиграл еще специально для тебя. Братишка Скрэч читает все комментарии, прислушивается и, возможно, тобой предложенная игра окажется в скором времени на моем канале. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.